На клубнике всех приветствуем! На обзоре сегодня у нас мотобуксировщик, который приехал к нам на техническое обслуживание. Изначально букс был заниженный, капот был сплошной, бензобак, воздушный фильтр и глушитель не выходил за габариты капота. Клиенту это не понравилось, так как была некорректная работа мотора, все выхлопные газы были под капотом и часто менялся воздушный фильтр. Закидывала свечку, и когда надо, чтобы букс работал, он отказывался. Данный мотобуксировщик был полностью от пескоструен, покрашен на порошковую покраску. А после пескоструйки были выполнены сварочные работы. Буксировщик не имеет подмоторного пространства, а двигатель прикручен на прямую к листу за время эксплуатации полноценных два сезона по словам клиента, начал отрываться лист от профильной трубы. Мы все переваривали и усиливали. Трансмиссия здесь старого образца, на обычных 205 подшипниках, крепится также напрямую. И минус этой трансмиссии в том, что ее высота составляет 145 мм. Плохо это тем, что при манипуляциях, например, того же самого холостого хода настройки его, нельзя было скинуть ремень с дисков. То есть, расстояние здесь настолько... Маленькая, что ремень не вытащить. Также у данного мотора был поменен карбюратор, смысла абсолютно его чистить не было, работа была его некорректно. Также этот двигатель поступил с пробитой прокладкой под головой. Была заменена прокладка, был поменен глушитель, карбюратор, воздушный фильтр, поменены подшипники на ведущем валу, подшипники на ведомом валу. Букс приехал с оторванной ковровой дорожкой, которая была у него. Вместо брызговика сейчас у него сплошной лист ПНД толщиной 2 мм. Ручку кикстартера вывели, вывели назад, чтобы можно было заводить, не вставая с ней. Хоть букс и с электрозапуском, но клиент захотел так. Также был выпилен капот. Вернули прежний вид. Капот мы покрасили в аэрографию. Убрали петли, сделали навесы, добавили отсекатель от снега. Сделали так, чтобы капот больше не отлетал на ходу и посадочные его места были крепкие капот здесь имеет глухую стенку так как кикстартер выведен назад также была полностью переделана вся проводка 8 часов было, мы все сделали на 2 привели все в порядок, всю электрику все теперь работает Для этого только двигатель можно было заглушить но другого ничего нельзя было сделать фото прилагаем как мы приняли букс и теперь он стал с таким красивым внешним видом и все сделано по технической части. Еще не один сезон отслужит нашему одноклубнику. Если вам необходимо привести свой букс в порядке после зимнего периода, можете обращаться в личное сообщение группы, либо звонить по нашему номеру 8939 799 0919. Всем спасибо за просмотр. Пока!